Всем привет! Певица Ани Лорак продолжает радовать нас всех новыми песнями и новыми нарядами. Так, совсем недавно исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram фото, сделанное накануне одного из концертов в одном из российских городов. Специально для него певица надела элегантное изумрудно-зеленое сверкающее платье с бежевыми вставками и туфли на высоких каблуках. Первым на фото отреагировала лучшая подруга певицы, известная гимнастка Лилия Подкопаева, которая на днях стала мамой в третий раз. У нее родилась прекрасная девочка. «Огонь!» – подписала фото Алина. Не менее горячими были отзывы и других пользователей. «Шикарная, очень красивая, удачного концерта и хорошего вечера». Спустя несколько дней Ани Лорак приятно удивила фанатов, опубликовав в социальной сети Инстаграм несколько новых фотографий в нежном образе. Звезда показала бэкстейдж со съемком нового клипа «Мы нарушаем», который скоро будет представлен зрителям. Ани позировала на съемочной площадке, обнажив плечи и ноги. В описании к фото Каролина коротко анонсировала, что скоро выйдет новинка под названием «Мы нарушаем тишину любовью». До премьеры осталось 4 дня. Ждете? А мимо того, исполнительница оставила под фото месседж. «Израиль, спасибо за ваше гостеприимство! Позади два невероятных концерта! Шоу Диа в Байершеве и в Хайве!» Так тепло от вашей любви. Сегодня Тель-Авив. Жду вас. На этот раз подписчики были очарованы образом Мани В комментариях заметили, что это самый удачный кадр за последнее время. Самое красивое фото из последних. Красавица необыкновенная. Красотка. Отреагировали пользователи. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите под видео комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!